Единственный способ оставаться конкурентным в наше время, это быть готовым к будущему, к будущим изменениям. И мы сейчас вместе с Киелом Нордстром обсуждаем будущее, обсуждаем, что меняется в нашем мире сегодня, чтобы быть готовым к завтра. Это касается диджитализации, это касается новых областей знаний, это касается новых способов получения знаний. Все это очень полезно и это легко применять в любой сфере жизни, как в построении собственной карьеры, так и в построении бизнеса, так и в построении государства. Все вещи исключительно вызывают большой интерес, драйв и желание их тут же применить в жизни.